всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет конкурс конкурс как вы уже знаете у нас условия в принципе стандартные, ничего сложного в этом нету конкурс мы проводим с помощью поддержки партнера такого сервиса как x42 даже как не то что сервис а криптовалюты данной в общем у нас будет вот такой призовой фонд это 900 монет. Я их сразу как бы предоставил нам, получается, призовой фонд. У нас он уже лежит. Будем ждать своих победителей. Будет у нас всего лишь 3 призовых места по 300 монет. В принципе, деньги хорошие, условия не сложные, поэтому как принимать участие вы знаете. Это подписочка на Discord. Биткоин дал хороший отзыв, подписка на twitter Ну, конечно же, быть подписчиком канала поставить лайк и все все результаты проделанной работе пишите в комментариях потом мы просто смотрим кто у нас там что выполнил и берем проводим конкурс так что вроде бы на этом у нас все ничего сложного нету так что давайте мужики принимаем участие в конкурсе в принципе что там я еще от себя бабок разыграю так что а пока на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.